Сейчас залезем тебе, газем в телефон. Так, сколько <свят> зарабатывали вообще? Давай, покажи. Так, ну в этом месяце вот мы заработали 2000. <свят> а, так. Где-то еще десять рублей, по-моему, я этих. Помнишь, я тебе, ну, помощь, я тебе нет, вот присылал за рекламу? Тысячи, нет, полторы тысячи за ноябрь я вроде потратил уже. <свят> <да>? <свят> Приходится <вот> тратить. Покажи <свят> свой сбербанк. Да, да, да. Завтра, завтра будет премьера фильма Ёлки 5, на котором мы идем. Угу. и ты можешь вполне поймать его там, кстати говоря. Ну смотрите, не на своём тренере, а перед или после. Я всё понимаю, но просто, понимаешь, всё ещё одна из тем, что он Иван, Иван Гау. Он, он был у то понимаешь, угу. Какой-то дал бы адрес, узнал бы, понимаешь, если бы подъехал сюда, без проблем. Но угу. он как бы у русского то вазит, ну ты как-то сам понимаешь. Я надеюсь, это видео соберет очень много просмотров и очень много лайков. Это... Просто взять, сорваться с места и полететь в другой город. Сука, это решение было принято за 15 минут. Это настолько жестко. Это просто максимально эпично. Это это ненормально. Не делайте так, пожалуйста, никогда. Я встаю, я думала, что мне это снится. я меня страшно, ужасно страшно. Блин, я собрался, наверное, буквально за 3 минуты, наверное. Я иду домой. Андрей уехал, и я осталась одна. Сказать, что у меня шок, не сказать ничего абсолютно. Я очень сильно переживаю за Андрея. Я очень надеюсь, что у него все это получится, все, что он запланировал. Все-таки это все получилось спонтанно. И, ребят, пожалуйста, поддержите его, напишите комментарии и ставьте лайки. в Москве а сейчас в Айр Экспрессе осталось ехать минут наверное 30 уже свои вещи скидал взял кофе а время сейчас 6 утра 6 ты как вообще чувствуешь себя хорошо ну тогда жду от тебя адрес наконец таки я на белорусском вокзале уже вышел Сдал свою большую сумку. Понял, что сделал ошибку, когда все напихал в самую большую сумку, кучу вещей, хотя еду на один день всего лишь. Сейчас иду в метро. Там Вова Газин уже ждет меня. Адрес мне сказал. Он, как я понял, тусовался тоже полночью и домой поздно вернулся. Часа в три, по-моему. И уже в 6 или сколько сейчас? Семь часов уже пришлось ему встать, чтобы со мной встретиться. Короче, ребятки, вы знаете, что в Бургер Кинге в Москве нужен код для дверей в туалет. В Казани такого нет. То есть я ввожу один, девочка, один, девять, три, восемь. Вот так. Охренеть. Ну привет. Привет. Да, в общем, вот так вот. Все-таки мы встретились, доехал я до сюда. Показал он ему видос предыдущий, когда э, мы искали дневник Хача, Мирана, чтобы ты понимал примерно, что вообще да, происходит. да. История была такова, так, такова. В общем, я сидел дома. Опять же, впрочем, мы прибухнули, и я такой пришел домой. Девушка легла уже спать. Я просто что-то зашел в ВПШ, ну, ВПШ. Как там ВПШ. ВПШ правильно сказал? ВПШ все-таки. Мне грамотно направили. Да, да. В общем, ВПШ зашел. Да, ВПШ зашел. И что-то посмотрел, там постов типа давно не было. И там первый пост, типа о рекламе. Ну, у тебя всегда загребленно. Да, да, в закрепе. Я такой, раз что то на твою страничку перешел? И потом это в голове все просто автоматически появилось. Я тут же зашел, посмотрел ближайшие рейсы, получается, увидел, что ближайший рейс там буквально через два с половиной часа был из, из Да, из Казани в Москву. А, быстро его взял, потому что уже не успевал. Созвонился с тобой максимально ну тоже да, быстро. Да, да. То есть я вообще думал, вдруг ты не ответишь, в принципе, ты же должен. Ну, ну да, Ты же можешь ты, мог ты... долго отвечать. Да, ну блин, ты очень так удобно позвонил, потому что возвращался с квеста, получается, и. Ну, и... ну в общем, нет. нужное время. Да. Откроем завесу тайны. Покажи. Сколько у вас там предложенных? Ну, на самом деле сейчас не очень много после того, как мы Ну да-да, да, что, сдел... что случилось вообще там, кстати? Мы сделали акцию уже вообще с нами, как это с блогерами. Да. Набрали пять миллионов комментариев, угу. и потом все как-то началось идти вообще по пизде. Ну, паблик начал падать сначала там на 20 минут, и он вставал на 2 минуты. Угу. Потом опять, и в итоге мы в общей сложности набрали... 5 миллионов 800 тысяч комментариев угу. ВК, честно говоря, охерели просто есть... И, короче, пришлось все восстанавливать Ну, на тот момент 30 тысяч 688 предложенных записей Ну, 30 тысяч это много Ну, Сколько это... примерно за, ну вот, 38 секунд назад, да, Ну появились? да, 38-40 секунд, минуту назад, 6 минут назад Причем, ну, это 8 утра В основном, угу. ну, как бы, предложка заполняется тем, то, что вот Ну, не знаю, там, аниме какой-нибудь скрин, да? Угу. И вот и его кидают 30 подписчиков сразу ага. То есть, и ты так даже было вот такое то, что знаешь, типа, э, ну как подписчики, они видят со стороны то, что вот мы публикуем, да, uh -huh. если они вид, предложку, uh -huh. И они кидают каждый, и они думают, блин, блин, вы, надеюсь, меня хотя бы заметят, uh -huh. вы этого не видели, давайте я это скину. И так uh -huh. получается что, ну там 100 записей, 200 одинаковых просто. Uh -huh. И иногда такое бывает, что нам просто приходится что-то публиковать uh -huh. просто uh -huh. для того, чтобы нам не кидали uh -huh. это. ребята uh -huh. У нас ребята вот есть, чанаквест. Uh, ну, там, Ксюша Флокман, Кирилл, Тиркас, Булатева uh, и Дима Фрикон. Я вижу, они там тоже листают и смотрят, то есть, ну, интересно. Видимо, вот интересно. Сколько ты времени уделяешь вообще паблике? Это моя жизнь, в принципе, то есть... Как давно вообще занимаешься? Два года. с основания этого паблика я занимаюсь, как было вообще, если интересно, знакомство с Игорем и вся эта история. Так, как же? Я состоял фана... фан в сообществе uh -huh. и попал случайно в беседу с Игорем. Uh -huh. В тот момент был еще старый ЛПШ, который не был особо популярным, там 12 тысяч подписчиков было uh -huh. что-то такое, но это был вообще бум для того времени подписчиков. Давай говори правду, сколько тебе платят? У тебя процент какой-то? Ну, я не говорю, что назови сумму, но платят тебе однозначно. Ну, достаточно, чтобы переехать в Москву и снимать нормальную квартиру, в принципе. Но пока ты у Игоря живешь. Ну, на данный момент, да, я живу у Игоря, я еще квартиру себе, со школы нужно решить вопрос. Еще такой вопрос каверзный. Где продукция Игоря? Дома у него? На данный момент, вот, ему, получается, привезли помады для блогеров конкретно, то есть для эксклюзивной коробки, которую он отправит блогерам. Продукция сама скоро поступит в продажу. Это будет, наверное, часов. Ну, совсем скоро, через несколько ну, дней. Но мне так. тоже что-то писал на вот, это. Все. Да, то есть на данный момент только блогеры пока что получат на эксклюзиве. Mm -hmm. Потом уже mm -hmm. будут получать подписчики. Причем вот вчера привезли… Можно даже фотографии. Вот, вот эти буклеты, uh -huh. а там две огромных стопки, вот таких вот. Uh, они, они будут идти, насколько я могу ошибаться, по-моему они идут с каждой uh, коробкой. И они будут подписаны, uh -huh. собственно, Игорь, uh -huh. каждый uh -huh. там буклет. И идет, получается, продаж и помады. Uh -huh. Всегда бывает обычно. Uh -huh. Сколько у тебя не прочитанных сообщений ВКонтакте? Эти цифры, они реально всем интересны. вот. Непрочитанных 9800. Ага. А, вот, и за Ивак друзья почти 50. Как да. ты вообще часто отвечаешь людям? Ну как ты разделяешь Это, на когда тебе пишут заказчики, какие ты пытаешься их запоминать нет, или что? Нет, ну все. тебя же пишут... часто пишут там девочки Пап всякие там привет, нет, ну, как да. дела? Во-первых, пишут, ну заказчики в основном как-то пишут суть предложения. Слушай, а вот такой вопрос: например, есть ли, образно говоря, такой список блогеров, которые бы что бы ни сделали, но не, не опубликуют их? Там, например, я никогда не видел, чтобы Пашу Бумчика публиковали. Да, вот Пашу Бумчика мы просто принципиально не публикуем это. Потому что, ну, мы считаем это, это до ютуба, потому что как бы публиковать. Ну, блин, знаешь, есть. Список людей, ну, лично по нашему mm -hmm. мнению. Mm -hmm. Это как бы не субъективно, мы никому это не навязываем, но mm -hmm. те, которые просто выстрели и прохайкали, просто случайно. То есть им просто mm -hmm. повезло. Mm -hmm. ну, есть, э, ну вот Милена Чижову, хайпят. если о ней говорить, то как бы ты что, как считаешь, вот, что ее контент и. Чем, чего, чего надо делать? я не очень. Ну, как бы, нет. Я смотрел несколько видео, но я не могу сказать, что я очень знакомы с ее контентом. Ну, влоги у нее интересные. То есть, действительно, она вот, хотя она с ним снимает на полчаса, но вот, например, Причем, такая тема, вот на Витфесте мы были, мы общались с ней, и я такой, типа, она записала вот, и говорю, опять на полчаса. Она такая, нет, нет. В итоге на 35 минут. Нет, ну вот на самом деле, она показывает. Все очень... нормально, Все очень интересно и... Не знаю. Mm -hmm. То есть, ну она заняла свою нишу, она уже раньше она, может, и была бьюти, но сейчас, насколько я знаю, у нее не очень выходит. Эти все mm -hmm. холодные. Сейчас где... у нее посмотреть историю в инстаграме, там она в ванной все время полуголая, там чуть ли не грудь и тому no, подобное. Блин, знаешь, причем вот мы сколько с ней общались. Все ну, думали, чужой вообще был когда-нибудь парень? Ну, такое, нормальное отношение yeah. у меня, были, нет? Это не пульс честно, я не, не очень знаю, ну я знаю, как бы несколько парней, с которыми она не но то, что она там против кекса, как она называет, это, ну действительно правда, то есть это не какой то типа ради хайпа, она такая типа фу, секс и так далее, нет, это на самом деле, то есть мы лично, когда общались, она и с этим придерживается такой позиции. И вот распространенное мнение то, что тяжело хайпит намеренно, то есть она делает все, чтобы это обсуждать. На самом деле это нет, ну, ну это не так, то есть она, эм, как сказать, она вот такой человек, который вот просто притягивает к себе это, то есть она ничего по факту существенного не делает mm -hmm. для того, чтобы ходить, но вот так получается всегда громко, каждая, не каждый ее твит понимаешь все расценивают как-то по своему и так далее. Просто вот она придерживает такую позицию вот и все. Видимо, смотрели не только мои подписчики, но и подписчики группы. Скажи что-нибудь для них, может быть, привет какой-нибудь передаем, там, пожелать, что-нибудь. Но... Что бы ты хотел от себя добавить, в принципе? Может да. быть, есть такой вопрос, на который бы ты хотел ответить просто в этом видео? Ну, я, наверное, скажу то, что я благодарен каждому из вас, что вы подписаны на нас. То, что вы следите за нами, не то, что вас много. Мы любим каждого из вас на самом деле. То есть мы ценим каждого подписчика, каждый день мы зафоне мы просто офигеваем от цифр, как Какие вы активные, как вы считаете нас, как вы уделяете нам внимание, подписывайтесь и вообще следите за нашей деятельностью. Нам очень приятно и мы понимаем то, что мы делаем все не зря. Вот, что еще хочется сказать. И, наверное, еще добавлю то, что... Вы, наверное, заметили то, что в последнее время, да и мы писали о том, что мы померились с Сашей Спилберг и тому подобное. Хотелось бы немного ну, прокомментировать эту всю тему и сказать то, что это лишь связано не с тем, что нас там купили, заплатили миллионы долларов или что-то uh -huh. такое. Просто мы как стараемся уже отменить от конфликтов публичных и это это сто раз, что уже слишком долго надо, на протяжении трех лет и просто это уже никому не нужно. Казалось, ну то есть у них там есть своя база, у Сашки выборки ее друзей, не знаю, куча общих знакомых и тому подобное. Просто уже на том не нужны ссоры и uh -huh. все как-то стараются уже жить в мире и согласии. Вот. Спасибо то, что смотрите это видео, спасибо то, что ну, спасибо, подписано Спасибо, что на уделил нам время. Было приятно поговорить, В общем, спустя 10 часов лечу домой. Еле-еле успел на рейс, буквально оставалась одна минута до окончания регистрации. Мне просто нереально фортануло, и пришлось вставать и бежать. В общем, как вы, наверное, уже поняли, потому что видео кончается... Синяком снять видео не удалось, потому что... Как а, судьба повернулась так, что сегодня премьера Елки 5, и они должны скоро очень э, были пойти на эту премьеру, потому что их пригласил Папа Сашистков, Спилберг, короче, еще ничего не получилось сделать. Но здесь мы поговорим, или по скайпу, или как-то в том этом роже. Ну там нет никого. А, да. Видите, видите, а вы говорите продается, видите не продается? Ничего.